Стиль Нелета и Зиверт, он имеет место быть, половина звуков проглатывается. Почему? Тоже снимала когда-то про это видео, по в Инсте у меня было. Ну, по Нелета надо послушать, он у меня есть тут сегодня, да, в подборочке. А по Зиверт я могу сказать, как она это делает. То есть она ставит себе внутри позицию, как будто она сейчас будет петь на английском, да, но поет на русском. Вот весь секрет Зиверт. Он раскрыт. То есть не более того. И за счет этого так все и получается. Она сохраняет, удерживает позицию для фонетики английского языка. И получается вот у нее такое пение. Кто был прародителем этой фишечки, пишите ваши варианты. Была уже у нас такая певица. А я вот глажу Мару в поголовке. Господи. Напишите, помните вы или нет эту замечательную певицу она сейчас, не знаю, может быть где-то выступает может нет, но тем не менее напишите, есть ли у вас варианты, кто до Зиверт они даже похожи чуток внешне делал уже такую фишку